Давайте поможем Даше найти человека, у которого подгорел пукан. Вот же он! Давай, давай, дотяни! Да зачем я вниз нажал? Давай, да-да. <are> <Wha -shot> Всем здарова, ребята! С вами Сергей Морд, и мы проходим какие-то трансформ Машечки в GTA 5 онлайн. А я на Ауди. Ты не Чего один я... на Ауди. Ой, все плагиаты. Украли мою Ауди. Неправда. Что а чё, пихается? конечно, пинается так сильно? Я вот тоже нормально, прикольно. О, Норму аж пролагало. Audi. Ну, так вот. Посидуль. Эм, а, по-моему, элементы все сзади. Да кочейки то Или, спереди. Мне, то кажется. Вот смотри, какая у меня брутальная машина. У тебя просто какая-то детская игрушка. Нормально. Ну конечно, ну, у я меня самая настоящая брутальная Карахара. хара, -хара. Кара, -кара. кара хара Давай помогу. О, сэнк. Стой тихо, много помощи слишком. Оп, Давай. оп, все. Изи, Бризи. Эм, По-моему теперь мне нужно помочь. Я бы помог, но там телепортаха. Следующим чеком. Мамаги, ну че ты стоишь, когда не надо? Пинает когда не надо, и не пинает когда надо. Красава. Правильно. Тихо-тихо-тихо. Подожди, а как ты тут проехал? Что? Я там шлифанул. Ты на поворотке стоишь? Уф-уф-уф-фу. нифига, я сейчас вывез просто уровень бок вывозения. Бок. Именно бок. На конце К. Троллибустер! Где? В самом конце. Предлагаю проехать жопой сразу же. Блин. Конечно, хорошо. Но как бы тут развернуться еще. Подождите, подожди, подожди, не тормоз. Даже жопа сюда лучше заезжают. А, да? А, я сразу жопа поют. Ну окей. Так, окей, я развернулся. Га а, не гасторбайтеры. Ту... Да не в ту сторону. Не в ту сторону! Блин! Так. Капец, вот чуваки, вот просто, а, так я ж записываю А разница, объясняй А я показываю, я кому-то показываю Свою красивую карака Ну, показывай, кэшу показывай Такого он тебя не слышит Не, а почему Почему Скилл тест получается, что у тебя лучше, чем у меня Не знаю Элементы лучше, да какого там Элементы лучше Плохо выбираешь скилл тесты себе Да, потом будешь Теперь ты меня искать, потому что я реально Какой-то говно так, Во, мы, кстати, вот ж... давай, пихни, пихни, Жопа пихни. она прям реально проще проходит. Пихай, пихай, пихай <гас> стой, давай, давай. стой, стой, стой, стой. Давай. Да стой. Да-то да куда? Да-то да. да, что давай. за фигня? Я не ван проехал, порвал его, бабушка. ты жука. А за Хотите, я вам буду сейчас помогать, я буду на О, а я передам, кстати, засовелся. На бустере. Фига ты, диван тут и взорвал. Ой, а шаха пошла. Да я говорю уже, бабушка довольна Фига тут как будто ты просто покусал его. Так, все, я взял чек. У кэша четыре. Ты чего офигел? Уйди отсюда. В смысле четыре? А. Ты офигел? Ну так тебе надо. Я тебе еще главное взрываю тут вот эти. Ну да. Разминировал да, эти. меня сейчас с интернетом похоже. Главное, чтобы вы сейчас не рубанули. Нормально лакер с первого раза заехал. В смысле, лакер? Я умею. Ну, а я... Стоп, мира, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Стой, О, стой, подел. стой, стой, стой. Не упаду. Так. это ты, конечно, не скиллов. Ну чё поделать? Мы же его просто на улице подобрали. Думаю как кота бездомных. Ну, типа того. Так, я еще взял. А что Так, хорошо. Ух! о вот прикалывал, который Но, это капец. Типа, по казино ты гоняешь на машину. Да и вообще, ты по помещению ездишь на тачке. Ты там что то до этого про AC Sport говорил, да? Вот она следующая. Подожди, стоп, что? Ну, это, кстати, полноценный уже скилл тест. А, так, нет, все нормально. А, или нет. А тут типа вот в эту дырку надо попасть. В смысле? Какой дырка? Ладно, все, уже взял чек. А, ну все. Почему я еще на каракаре? А там трансформаха должна быть. Ну я всегда в шоке. Как ты меня всегда так быстро обгоняешь? Что это, <с Essentially> а Все просто. По лесенке. Да, по-моему, по, по лесенке. Ой, ну миссис порт в чем фету некрасивая. Да, там... О, а это что за... Ну, потому что так захотелось автору. Автор так... Ви? Нифига себе, что она вытворяет, стой, стой. Не шось. Это, спорт, а это законно вообще? Я в там горочку на трех колесах заехал. Где бустеры будут? Где-то. Да нет, не а, было. а как это приехать, чувачок? Вот. <laughs> я был в шоке, но я проехал. О, трах. Это Нам при... дали трах. Нет. Смысле. Я не могу заехать. Как так? Запрыгни. Не можешь заехать, запрыгни. Перепрыгни Слушай. скорее. Ну или перепрыгни. Так, Меня всё. подожди начать? Блин, ну я вот уже еду по волрайду. Их много. Не, ну, ну подожди меня на Я не могу остановиться на волрайде, если что. Почему? Остановись. Все, Не Шосе, ладно. Уговорил. О, не шося. Кэш тут это. Уже тут. Как туда приехать? Я предупреждал его. Привет, я врезался в колышек. Нормально, я там тоже врезался. А куда ты мне то <связь> А зачем я тебе записываю этот элемент здесь? Я, я не помню. знаю, зачем ты мне его записываешь. <связь> там, короче, пока Кто по не волрайдам, нет, потом там в кусок трубы заехать, и в нем надо будет резко вверх. Только не заноситься бы. Так, все. Там еще всякие виды стоят. Ветрячки. я проехал, допустим. Красавчик. Подожди, я куда выпрыгивать? Короче, тут надо все-таки развернуться будет. Тож надо выпрыгивать в другую сторону. Ну вот, а я из-за тебя в трубе за. Из-за тебя в трубе за А я вот при чем? Ты мне сказал! Что? Что я да. Что я сказал-то? Я взял чек, сказал. все. я думал перелечу. Пишел в жопу. Сам пишел в жопу. <laughs> так. тракса ты Бугати? Да. Только а я забыл. Бугати кто, кто производит? Италия или Франция? Итальянцы. А почему? Ну вот а почему у него тогда? На... Французский Франция. флаг? Не знаю. Угу. А какой Пустар, флаг? Выгибил? А какой флаг у итальянцев? А, белый, си... ой, белый, зеленый. А да, там зеленый прекрасный. красный. красный. Точно, точ. Ну это же не плагиат. Же, а что залагало? Вот это что сейчас вверх, вообще залагало. Вообще а как там, там обветряк первый нужно разжевывать? А об любой вообще, какой хочешь. Там еще выше один будет. Да. Да. Лучше обверх, не желательно. Ну <соцентральный> конечно. <проехал, да. соцентральный> <соцентральный> Вот, короче, О, дали эту, типа, Формулу-1, которая такая плохая. А, ну она всего на один чек, да. так что <laughs> пофиг. Какая плохая она болит? Чё, ну, болит, болит формулы Говеный такой себе болит, на самом деле. Смысле, дали Бентлик. Кстати, держится, дали Бентлик. А, самолет. Угу. Серьезно. А ч за пролаги такие прям жёлтые? Я жёсткие. не смог развернуться, в жопу нафиг. Кое. Где финишируй? чего вас ожидать, не ожидать? <смех> хотя я могу вас не ждать. Хотя, если я... а кэш, хотя, подожди, подожди, хотя, жди, я развернулся. А, кашлился уже? <смех> да. Да что он так залашился-то на первом чеке? Ну надо, убрать, надо... <смех> ровно, вы! Финишируй. <смех> <смех> <смех> я просто вылетел с трубы, ты понимаешь? Сдался. Интересно, этот антон реально черный, и он просто белый. Какой ник просто так оставил. Я не знаю, у меня, кстати, тут не это. Из-за того, что хост, у меня не пишется, что за карта, кто автор и вообще все остальное. что -то... А где же что запускает? Я позвал людей, а никто не хочет с нами играть. О, тракс. Хочу в этот О, раз. О, я наверное Ух, вот этот. Хочу вот я какой. вот этот цвет поставлю, я капец. Я сейчас, короче, буду рожать если ты возьмешь точно такой же цвет, как и я, но это навряд ли. Вс, я все подтвердил. Красава! Ну-ка, у тебя какой цвет? Серьезно! Короче, это вторая часть первой гоночки. Серега-плагиат! Нет! Но было весело на самом деле. Я думал, ты не возьмешь такое. Я такой мотаюсь, смотрю. Красивый цвет. Потом ты сказал: Я думаю, блин, ну не можешь ты взять такой же. Это просто обычно вверх трубками. Трубками. Ве... А, а, а, а, блин, там, короче, между зеленым и желтым надо выехать. Точно? Да. А не жопкой? Нет. Ты что, <свист> лох, что ли? Ох! Пипедай, давай. Пипедай, пипедай, пипедай, пипедай. Пипедай, пипедай. Ч ⁇ -то как-то я такой же лох. Так <свист> что все. Подожди, между какой? Ну там в самом верху, Нет. между зеленой и желтой секциями. Выезд, по-моему. Я ничего не понял. что ты не понял? Ну, там реально кажется... жопой надо. <laughs> там <стоперы>. Ну <laughs> это не Молод, должно быть сложно. Я ж сказал. Я так и, знал. так и знал. А как там развернуть? Не знаю, в процессе выезда. А, все, я понял. что сделаем. Ну сейчас посмотрим. Ну, по-моему, вот это что-то жесткое. Я развернулся, но в... ниже, чем надо. Тракс, говно, машина, все поем. Да не говно, он машина, нормальная машина. Кса-21 нормальная, это ф... Нет, Флор, тракс мне... лучше, чем кса. Ф... французская, кстати. Кого? Тракс лучше икса. Так, чуваки, ну-ка, что лучше, тракс или икса? Написали быстро в комменты. А Яна, Яна, я знаю, что ты это смотришь, напиши. А я думал сделать этот опросничек в подсказке. Нет, там никто ничего не будет делать, и комменты плюс. Я почти проехал, Там реально, блин, кочка. Ты когда заезжаешь на воллрайт, тебя подкидывают жопу, и ты падаешь. Я не могу заехать. Я вижу. Ну давай, сваливай. Чисто NPC в GTA. Ну да, типа того. <связываю> Давай сваливай <связываю> Да подожди. Чуваки, вот это вот NPC в GTA. -шке. Потом они просто вот так вот берут, делают, и потом они вот так вот начинают выравниваться, и потом они просто вот так вот сваливают стол, <связываю> а потом они как-то пытаются развернуться, и они уезжают, короче. Да. Это да. Но это уже все равно никто не смотрел. <связываю> <свят> это Ксения Собчак. Сам такой. <свят> ну я про Тракс. А, так а ладно. Да, да-да-да. Дом 2. <свят> Вообще-то это Бузова. Ну, блин, я, знаешь ли, из тех годов, когда Дом 2 это Ксения Собчак и Ксюша Бородина. <свят> <свят> О, вот видишь. <свят> Достаточно малой, чтобы не знать этого. Чувак, она сейвится вообще не там, где. О, а, жопа горит! Да выключи, давай это, и все. Нет. Это в реально. Спортивный интерес. Давайте поможем Даше найти человека, у которого подгорел пукан. Вот же он! <сился> <сился> <р Pale Ale> Ты не умеешь? Я разворачиваюсь. Я... Давай, давай, дотяни. Да зачем я вниз нажал? Да -а -а -а -а -а -а. ты вообще... Горит. Давайте поможем Сереже пройти этот сраный разворот. <на mechanizops> Все берем в руки клавиатуру и нажимаем одновременно со мной пробел и влево. А потом нажимаем <плод> назад. Капец тут еще элементов, мне тут надолго, братик. Да у меня тут надолго. Но, меня тоже. Но если все ребята возьмут в руки клавиатуру и нажмут пробел и влево, то я смогу пройти. Как это пройти? Я тут 20 минут стою. Ребята, вы не все нажали пробел и влево, потому что я почти прошел. Если что, ребята, влево это буква А английская. Это важно. Это важно. Ребята, берем и в комменты пишем пробел влево, и я прохожу этот вонючий разворот. пожалуйста. Ребята, вы не написали в комменты пробел влево? Перед тем, как будешь сливаться, и ты будешь перед финишем не финишируй. Я постараюсь, кстати, это я могу. Давай, да-да. Не, на самом деле ты можешь, и ничего но Мне тогда придется заново запускать гонку и опять пратиться. Так, ты далеко не уехал. Так я понимаю. Стоп, стоп, ну-ка, ну-ка. Ура, чекпоинт. я взял чекпоинт. Ты, кстати, говорил, что это, это старый Бентли, а это новый Бентли. Я обманул. Как же тебя обманул. Так, я уже понял, что меня обманул. Ее! И полчаса не прошло. Еее, yeah. тут, тут, тут уже все, тут уже все взорвано, еее, yeah. и пукан мой тоже взорван, еее, yeah. <calf> uh, uh, uh. только не падай. Ладно, есть шансы, нет шансов. Вруду вруду Так, вот эта лавочка меня выплевывает по бокам. Всегда! Я прям, боюсь. я прям боюсь эту лавочку, потому что она меня по бокам выплевывает. Бойся, я сейчас финишу, а прикинь так, а тут куда? А тут туда? Где? Я думаю, здесь нет бустеров, да? Нет, нет. Это хорошо. Ты еще еще третий чек не взял? Ну, я уже перед ним. На меня тут вот лавочка в бок одна спихивает постоянно. Это <къех> с первого раза прошел. Красава. Я только чуть-чуть, так все, взял чек. так я Надо починить, а он какой-то Да, блин. Нормально. А ты сейчас это будешь записывать, и потом видос? Ну, наверное. А я просто тут руки и А, пофиг. Заглушу. Тут, тут одна бочка не взорвана. Что за дела? В смысле, пофиг Моя на контент? Она не я так на, нее на контент не пофиг просто. Я могу заглушить звук и все. Ты знак вонючий. А что с таймингами? Я не понял. Да что с таймингами? Отдай меня знак, отпусти. Стой, стой, стой. Да куда, стой? Да на разгоне, там нужно его поджать. Он там... Да просто вообще прям по таймингам рассинхронатский. Да. Но он много синхронизируется. Ну пусти... Покачайся. Она пока, меня подкидывает. На, сходу, первое же касание бочки, все, готов. Тайминги, сошлись тайминги, я взял чек. А у меня тракс, все нормально. Сейчас все будет быстро. Там флип, потом таймингом, там скорости Ну, знаешь ли, всем на ютубе нужны только деньги в основном. Ну, большинству. И да? Нужны деньги всем. Мне Ты они может не... быть тоже нужны, но пока что мне как бы пофиг. Тайминги, сошлись, тайминги, изи. С третьей попытки. Там, там не лети да, я вижу, чек. Вот, тебе будет. вот это будет. было, короче, типа сложно. Ой. А, баржа. А, баржа. Там на скорости лететь. Я понял. Да нормально. Меня перевернуло. Ну. давай, ба как-нибудь по-красивому. Вот красава. Давай. Ой, вс. Это будет сейчас финито красивый. Я ровно. Я тебе что это не уехал. Вот. Ну вот, о чем я тебе и говорил. А! Я понял. Давай, давай, давай, давай. О, да! да! Только у меня ба багующий бустер, поэтому у меня красивый эффект перед глазами. А куда теперь? Наверх, что ли? Нет, там вниз чек. Выйди за эту и прыгни с парашютом. И сразу нажим... а, выйти. а, все, я понял. А, зачем? Да. Можно и без парашюта прыгнуть. Нет. Я прыгнул без парашюта и стало хорошо. А, флип над водой! Флипчек, флипчек. Кто я? А чё взялся чек? Ну ладно, можно было и так. На Бентли? Да. Давай. Тут обязательно по лавкам ездить Да. А кто сказал? Автор. Ну, только ты там сильно не гони, там просто эту остается и потом финиш. Да, блин. Это минут 10 стоял. А если я не по лавкам хочу, например? Попробуй не по лавкам, может получится. Типа, я не знаю, там все равно ты на автобусе. Ну умеешь. ладно, я одну переехал и упал потом. Кто-нибудь скажите мне, за что мне все вот это вот. -яй -яй. А ты записываешь, блин? Да. Это... А что мне еще остается делать? Да, Во. Так. Сейчас попробуем сломать скилл тест. И проехать с другой стороны, облегчив себе жизнь и упав нафиг отсюда. Хэй, hey, чуваки, всем здорова. Странно здоровался. Блин, странно здоровался в конце. Ну да ладно. Вообще, что я тут делаю-то? Все идет через жопу. Как всегда, короче, чтобы у меня что-то не шло через жопу, такого не бывает. Это я записываю уже со второго дубля, потому что с первого дубля у меня что-то было со звуком, я так и не понял. Ну да ладно. А вообще, на самом деле, я здесь что делаю-то? Короче, гонку мы прошли, но она не записала концовку почему-то. И никаких предупреждений не было о том, что у меня, короче, закончилось место на диске, куда это все записывается. Так что вот так. Вот, короче, Морд финишировал вперед меня, я до финиша не доехал. В общем, нормально, короче, все как всегда. Давайте почитаем комменты из прошлого и один коммент с позапрошлого выпуска. Кокадор, топ. Это на позапрошлый коммент. Спасибо. Надеюсь, лайк поставлен. Прошлый видос. Опять Кокадор. Видос супер, больше вставок мимасов. Я стараюсь ставить мимасы в тему, но иногда не сходится ничего. Мало моментов, и все такое. Но буду, буду стараться. Так, наш завсегдатый, наша завсегдатый, Яна-Яна, ты говорил задавать тебе вопросы, так вот у тебя же есть неудачные дубли, записи приветствия, записи приветствия и тому подобное. Было бы интересно послушать. Да, теперь есть, на самом деле, только что появились. Вот, спасибо, надеюсь лайки от всех вас стоят, не филоните, все подписаны. И кто не подписан, тоже подписывайтесь. Кто смотрит, ставьте лайки, ставьте колокольчики. Вот, в описании есть все ссылочки на мой social club и на Морта. Все. Я надеюсь, с этого раза все получится нормально. Всем удачи и всем пока.